И у нас с вами будет следующая модель. У нас есть шесть источников счастья. Источники счастья. А что такое счастье, кстати? Уровень энергии. Уровень энергии. И чем больше я об этом думаю, тем больше убеждаюсь, что это вообще абсолютно универсальная установка счастья. Это уровень энергии. Их шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Каждый из этих источников счастья наполняется двумя удовлетворением двумя, двух эмоциональных потребностей. Эмоциональная потребность – первая, и эмоциональная потребность – вторая. У каждого из нас изначально, когда мы рождаемся, есть... 12 эмоциональных потребностей. Это все понятно, что оно все такое, но ну, можно так развернуть, можно так. Мы разворачиваем, как разворачиваем, мыщем способ, как сделать, чтобы вы смогли запомнить, и оно у вас распаковалось. Каждый источник счастья. Чем эмоциональные потребности удовлетворяются нашими родителями, бабушками, дедушками, окружениями? Но повезло почти не всем. Ну, то есть вообще мало кому повезло. Поэтому вместо удовлетворения эмоциональных потребностей мы получаем так называемые родительские проклятия. Родительские проклятия. И когда мы живем вот в этих, их тоже два, ну, два таких типа родительских проклятия на каждую эмоциональную потребность. И из каждой неудовлетворенной эмоциональной потребности рождается капкан. Первый капкан и второй капкан. И вот так каждую, вы вот смотрите, у нас сейчас с вами будет 6 блоков, в которые мы будем идти по этой схеме. Каждую встречу мы обсуждаем один источник счастья, две эмоциональные потребности, которые его наполняют, два, две, два вида родительских проклятий, которые блокируют удовлетворение этих потребностей, и по два капкана, которые появляются.